Устройство для закручивания крышек TWIST OFF представляет собой модификацию установки со специально изготовленной для этих целей головки. Оператор выполняет следующие действия. Накидывает крышку, подводит под закрутку, отставляет и дальше операции повторяются. Критерием правильности закрытия крышки служит доход соответствующего ушка ну, или зуба до упора на банке, что обеспечивается стопроцентное закрытие. И для этих целей используются специальный устройство, которое позволяет менять момент на валу соответствующего закручика и момент на валу данного галок, головки да, головки еще раз покажите как ну, весь процесс да, Значит, повторяем процедуру оператор Накидывает крышку, на позицию ставит э, тару, нажимает, отпускает. Следующая. Таким образом операции повторяются. Естественно для наполненной тары. Да. Естественно для наполненной тары без вакуума.